За мной видите мост, мы находимся сейчас в Эстонии, но на другой стороне моста вы видите Россию. Мы находимся сегодня в городе Нарфил. здесь есть самое большое русскоязычное население Эстонии. И мы хотим узнать учителей, как здесь живется и какие сложности есть в этом городе. Поехали! Как живаться здесь, в городе? Ну, я здесь родилась, поэтому мне живется хорошо. Вы знаете, мы в Нарве все очень любим Эстонию. Очень любим. Потому что мы, ну, как бы, тем более на границе, у нас очень красивый город. Так как мы живем в городе, где в основном население русскоговорящих, то таким людям гораздо сложнее найти работу. Вот. Кто знает хорошо язык, вот, в основном молодежь, они все едут в Таллин. Кто знает английский, у кого есть гражданство эстонское, едут в Европу работать. А здесь в основном такое, как сказать, очень низкий, низкий уровень качества жизни у людей, вот, к сожалению. Я, наверное, лет 20 назад да, на высоте птичьего полета, на самолетике маленьком летала. Вот река, водохранилище, карьеры, залив. То есть рядом Таллин, рядом был Санкт-Петербург. Можно по реке погулять, порыбачить. Вот. Мне нравится. Город сам Нарва красивый город. Чтобы здесь жить и работать, но этот город не рассматривается вот, в экономических каких-то вот перспективах, на мой взгляд. Транзит прикрыли грузов с России и в Россию, эти санкции. Вот. Здесь красиво просто погулять, посмотреть исторические места, крепость и все. Потому становится только сложнее? Грустно. Очень грустно. И сложнее. Да. Если человек говорит по-русски только в этом городе, это достаточно для жизни? Как вы думаете? Ну, в этом городе? Да, нет. наверное, да. У нас город русскоязычный, поэтому... Если пост не занимаешь какой-то, наверное, не... достаточно. Конечно, надо бы знать эстонцев. Безусловно. Я никогда не против того. Чем больше языков человек знает, тем лучше. На самом деле. Молодой человек, вы вообще в Норве давно? Вчера приехали. Это же русский город. Да. Где все говорят по-русски. У нас раньше было 12 школ и только одна эстонская из 12. И вы говорите по-эстонски? Я нет. Вы? Ну, у меня категория есть, но понимаю, но говорить не говорю. Ну, я понимаю, но очень мало. Детям уже с маленьких лет, им просто. Нам намного сложнее. Очень плохо. У меня в школе, вот я школу закончил в 92-м году, у меня не было ни одного урока эстонского языка. Вообще ни одного. По-эстонски нет абсолютно. И вы? есть ну, русскоязычный. Да, русскоязычный. Ну, вы же гуляете по городу. Вы много эстонской речи слышите? Но. А как возможно выучить эстонский язык, если здесь эстонская речи практически не слышно? То в практике нет, да, тоже? Естественно. Вот. Ну, там, к примеру, люди учат, когда там в Англии английский язык. Там языковая изоляция. Если вам не хватает языковой практики, то у меня есть хорошее решение для вас. Вы можете стать членом сообщества Easy Russian. Таким образом, вы будете получать всякий дополнительный материал к всем видео. Вы сможете общаться с нами на русском языке. А также вы будете поддерживать наш канал, потому что без вашей помощи нам будет очень сложно. Все подробности здесь или в описании. Есть секрет, какое у вас гражданство? Эстонское. И эм, вы получили эстонское гражданство сразу с рождения? Нет. Вы, вы были не граждан или как? Да, и довольно долго. И что вы сделали для того, чтобы стать э, полноценным гражданом? Пошел, сдал экзамены и все. И на самом деле я мог это сделать давным-давно, я до сих, я так не могу себе ответить, почему я этого не сделал. А что был в экзамене? Ну, эстонский язык и знание Конституции. В Эстонии есть либо красный паспорт, либо синий паспорт, либо лицо без гражданства. Вы часто ездите вот в Россию? Нет. Сейчас нет. А какое у вас гражданство, если не секрет? Красное. Российское. Российская. А, Российское гражданство. Просто вам легко, да, просто Когда вы хотите. Просто необходимости нет. Ну да, в принципе, нет. Когда только к родственникам, если надо, очень, тогда едем. Какое у вас гражданство? Алис. Да серый паспорт, без гражданства. окей. А, okay. То есть, у вас, так скажем, есть такое преимущество, что вы сможете в любой момент просто перейти? Я могу, да, я могу, но мне нет какой-то там необходимости тяги или там, ну, каких-то причин туда ходить. Я туда не хожу. Это, на самом деле, для меня очень странно. Я здесь родилась, я всю жизнь живу, работаю, плачу налоги, мои дети здесь живут. И мне не дали гражданство. Но это очень странно, на самом деле. Нет, у меня проблем нет. Я выбираться, избираться, у меня нет политических амбиций. А во всем остальном это не создает никаких проблем, абсолютно. Нет, у меня нет необходимости. Мне все нравится. Мы больше любим ездить в Таллин, в Тарту. У нас родственники. Вот, по всей Эстонии. Так что. Да, я родился здесь, как раз за мостом. Вот. Здесь, я когда родился, здесь не было никакой границы. Вот. Мы даже не считали, что. Тут Эстония, а тут Россия. Тут все было общее. Как бы, казалось бы, ну, все, ну, одна страна, никаких проблем. Это было еще до распада СССР? Это было еще до э, 70-х, 80-х годов. Вот. В России вообще не вижу, ну, потому есть. что как вот построили новую границу, не, не катаюсь я. Хотя я здесь родился, у меня нет гражданства. Ну, как-то да. вот так вот. И поэтому, как бы, ну, пока Россия не посещал, лет 8 наверное, уже. То если вот человек не гражданин, то он может в любой момент перейти мост. Но если он эстонец, в ну, смысле... Надо визу, э... надо визу. Да. Да, а да, вам да. не надо, да? А мне как бы не надо, да. да, да. да поэтому... То есть можно пересечь да, границу. Да. Вы часто переходите этот мост? Да. И что вы делаете там, если не сказать? К друзьям, гостю ездим в Санкт-Петербург на культурные какие-то мероприятия. Ну, за продуктами иногда. У меня эстонское гражданство, поэтому у меня нет визы. Но я бы с удовольствием. Не была виза, но вот пропало два года, потому что был коронавирус. Хотя у меня родственники живут в Санкт-Петербурге. Очень бы хотелось с ними увидеться. Многих родственники какие-то по ту сторону границ. У меня у самого родственники в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Привык по, по советским временам. Люди ездили там дешевле. Mm -hmm. За бензином, за сигаретами, за алкоголем, за едой. Вот. Такое вот простое. Кто-то даже работал там. Сейчас, наверное, меньше уже отношения портятся между странами. вы сами вряд ли вы в этом городе были. Не, вы, не, вы не мы были. не были, потому что у нас визит нет. Да. Я там был. <с> ну, он это маленький город. Ну, он меньше, чем нарва. А если ну, каждый день туда ходить, зачем? Тут же промышленность. Я, я сейчас на электростанции работаю. Две больших электростанции, маслозавод, всякое такое. Я в этом городе живу больше 30 лет. И, соответственно, раньше мы спокойно могли ходить туда и, ну, все мое, все мое детство там проходило, мы играли там. Тогда пунк, пункта еще не было? Или? Нет, mm. пункт появился в втором году, mm. Mm. а я в пятом году родился. Мы стоим здесь у памятника. Этот памятник — танк из Второй мировой войны. Эстонские государства хотят его убрать. Они считают, что этот танк представляет оккупацию Советского Союза на территории Эстонии. Есть другое мнение, что этот танк представляет общую борьбу против Германии. Как бы то ни было, если вы хотите посетить этот город, в следующий раз, когда вы здесь, скорее всего, этого танка не будет. Здесь в Нарфе есть вот такой танк, И э, его вроде бы хотят убрать. Вот да. Вы можете что-нибудь рассказать просто про это? Ну, я вообще против как-то войны с мертвыми на самом деле. И каких-либо памятников кому-либо. Это чья-то память, это чьи-то предки, в конце концов. Я считаю, необоснованно и неправильным воевать, сносить вот, памятники. Это, мне кажется, варварство. Это наша достопримечательность. Мы своих дедов помним. Я думаю, просто не надо войны с памятниками. И все. Память есть память, история есть история. Да. Какая бы она ни была, хорошая, плохая, каждый находит себе в этом памятнике свое. Это сложно объяснить. Понимаете, в связи с событиями на Украине, да, вроде как правительство решает, что это танк напоминает о стране-агрессоре. А норветянам. Этот танк напоминает о их молодости, о их увлечениях, потому что 70-й год, мне было 12 лет, весь город стоял на ушах. Он в память о тех людях, которые победили фашизм. Вот там, отсюда за деревьями не видно, стоит памятник шведским воинам, которые в 1700, не помню каком году, победили здесь Петра Первого, но ведь... Мы не приходим и не говорим, уберите этот памятник. Он мне, к примеру, как русскому человеку, ну, может быть, не нравится, потому что это шведы нас победили тогда. Для многих русских людей это как память о Великой Отечественной войне. И, конечно, ситуация такая очень напряженная. Для многих вот, как эстонских людей это как э, пример советской оккупации. Что не освобождение от фашизма, а именно советская оккупация. И здесь вот очень такой нюанс, тонкий, тонкая грань. Вот, поэтому очень трудно этот вопрос решается. Все люди в Нарве, в принципе, против переноса. Вы не первый кто задает этот вопрос. Поэтому как бы даже я против переноса. Он памятник Второй мировой войны. Он памятник моим дедам. У меня деды воевали, у нее деды воевали, погибли. Деды, То есть как бы, да, погибли. да, да. И как бы эта память, она к войне к Украине не имеет никакого отношения вообще. Стоит он там или стоит он там? Стоял он там, пускай он там стоит. Ну, для меня это дико. Очень большое напряжение в городе, как бы, с этим переносом. Поэтому как... как бы. И сами эстонцы, простые люди, они очень не знаю, положительные, мне кажется, очень такие жизнерадостные и неагрессивные. Я не знаю, почему там люди наверху вот такое вот постоянно устраивают, Но в целом. Эстонцы, русские легко могут уживаться, дружить. И мы понимаем юмор друг друга, то есть никаких вообще проблем не вижу с этим. Завод машиностроение, Крингольская мануфактура, электростанции строили. Понимаете, и люди, вот, ну это их жизнь. И поэтому вот мы, мы еще живы. То есть мне было 12 лет, да, мои родители после войны. Потом кто-то постарше, ребята же были, да. То есть... А если вот отсюда проехать? Порядка 5-6 километров там стоит крест российским солдатам, которые через какое-то время шведов здесь победили. Но шведы тоже, они сюда регулярно приезжают. Вот в этом замке каждый год проводится Нарская баталия. И им в голову не приходит проехать до креста, который установлен в честь погибших русских солдат, и сказать «уберите их». Нам, шведам, это не нравится. Они же так не говорят. И мы не говорим русских, уберите этого льва. Но ну, это действительно долгая история, это прям надо вот в историю окунуться. Когда Вторая мировая война заканчивалась, советские войска освободили Эстонию от нацистских войск, германских. Но при этом никуда не делись, остались в Эстонии. Поэтому для эстонцев эта оккупация не закончилась. Они все эти годы считали, что они по-прежнему оккупированы. Но русские, основная часть русских людей, они будут говорить русскоязычные русские, так проще будет. И для них это символ победы Советского Союза над нацистской Германией. Вы не представляете, сколько здесь подрывалась людей, да? оставались витамины и все из моего класса. Мальчик подорвался на мини 60 процентов кожи обгорела и вместе с ним тогда два ребенка погибли то есть и это поэтому это я не знаю как объяснить это ну жизнь понимаете режут по больному сейчас вот эти крепости отстроены да вы, вы видите а мы же по развалинам здесь бегали в детстве где же везде ходы и, и были ну, как вот это все рассказать? Поэтому люди собираются, они не могут вот это все рассказать молодежи, потому что, ну, как воспоминания можно влить в, в чужую душу? Да, да. да, здесь частенько, говорят, переплывает, но их сразу ловят. Да, да. Как это, э, как это происходит? Как а, я я слушаю, я толком не знаю, кто-то пытается, но это, скорее всего, где-то подальше, Вот, совсем подальше. Там сразу же, здесь же есть камеры вот эти дальномерные, вот стоит вот одна камера с русской стороны, и там вот этот причал, это как раз пограничная часть русская, вот. Они сразу выезжают, хватает этого человека, и обратно его. Но это и опасно, здесь течение сильное может быть, человек может даже утонуть. Ну, сегодня не легко было, чувствуется такое большое политическое напряжение, намного больше, чем я ожидал. Если вам понравилось это видео, то... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки совпадают с Russian в описании. И увидимся. Пока.